Всем привет, меня зовут Михаил Осинмук, я представитель компании Робот Куб. В этом ролике мы приготовим хинкали, и для заготовок, для теста и фарша я буду использовать кутер Робот Куб r 301 Ультра, насадку кутера. Заготовлены уже продукты для теста, мука, соль, вода, для фарша говядина, свинина, кинза, лук, чеснок, чили, перец, вода и специи. Начнем с того, что приготовим тесто для хинкаля. Для того, чтобы замесить тесто в кутере RobotCube, нам достаточно просто загрузить все ингредиенты в чашу кутера. Я высыпаю муку, муку и соль, и сразу можно добавить часть воды. Скорость вращения ножа 1500 оборотов в минуту. Тесто замешивается острым ножом, можно использовать и даже рекомендуется нож с крупными зубцами для кутера. Я постепенно подливаю воду, буквально минута, и тесто будет замешано. После замешивания теста в кутере его нужно будет завернуть в полиэтилен и минут 20, чтобы оно расстоялось. Останавливаю. Поскольку тесто замешивается в данном случае острым ножом на скорости 1500 оборотов, тесто у нас получается вот такое вот гранулированное, как видите, крошка. Но, постояв 20 минут, оно соединится и будет э, как раз готово к обработке. Чаша кутера имеет прямые углы и очень удобно из нее извлекать э, все, что мы там замесили. Вот видите, я просто переворачиваю и при помощи лопатки извлекаю тесто для хинкали. Убираю нож. Это уже готовое тесто, просто ему нужно немножко созреть. Фарш я также приготовлю в кутере робот-куб. Для фарша сначала измельчаю две половинки луковицы, это на пол полкило мяса, зубчик чеснока, немного чили перца и сразу я добавлю сюда кинзу. Можно, кстати, сразу добавить специи, в этом тоже нет ничего плохого. И немного кавказской аджики. Измельчается это буквально секунды. После того как лук, чеснок, зелень и специи у меня измельчились, я добавляю мясо. Это у меня говядина и свинина. В отличие от шнековой мясорубки в кутере мясо получается рубленое, то есть как в старину рубили ножами на доске, только здесь это все происходит со скоростью полторы тысячи оборотов в минуту. И в отличие от шнековой мясорубки у меня сразу получится перемешанный фарш. Мне не нужно будет потом добавлять ингредиенты, перемешивать это все с луком, со специями. На первом этапе мясо измельчается кнопкой пульс, то есть в режиме пульсации. Несколько нажатий на кнопку пульс для того, чтобы разбить крупные куски. А потом уже я включу буквально на 5-10 секунд для того, чтобы фарш измельчился до нужной мне консистенции. Теперь, когда мясо у меня измельчилось, я добавляю бульон. Изначально планировали добавить воду, но у меня есть обалденный говяжий бульон, вот, и я решил добавить бульон. Пропорция примерно один к одному мясо и э, жидкость. Но я пока добавлю не весь, немножко оставлю. И опять просто включаю на кнопку. Фарш в кутри измельчается буквально несколько секунд. То есть 5 нажатий на кнопку пульс и буквально 5-10 секунд на скорости 1500 оборотов. И фарш готов. Перемешанный, готовый к использованию. Чаша очень просто снимается и поскольку чаша внутри гладкая, все очень легко из нее извлекается. Вот так фарш для хинкали за несколько секунд. Вот такие классные хинкали у нас получились. И тесто, и фарш готовили в кутере Робот Куб. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Готовьтесь, с Робот Куб.